Привет, с вами Алексей из компании Latitude. Стоит прекрасная погода и мы приехали на очередной объект. Очень интересный, про него будем сейчас долго рассказывать. Тут множество решений и самое интересное, это конечно то, что заказчик самостоятельно выполнил монтаж, закупив у нас только материал. Многие решения это идеи чисто заказчика, сделаны своими руками. Мы про них расскажем и покажем, как применен проданный нами материал. Это терраса в лесу с баром, открытое место для отдыха, с лестницей, сделанная на склоне среди деревьев. Расскажем сразу про несколько частей. Сверху спускается массивная лестница, обшитая террасной доской с древесно-полимерными ступенями. Лестница полностью из металла с перилами из древесно-полимерного композита. Заказчик сварил лестницу сам и столбы установил в бетон. Другая часть этого объекта – это большая терраса с четырьмя деревьями, которые а, прорастают через нее. И терраса, под... терраса огороженная, и она подходит к такой обшитой беседке с барной стойкой. Ступени из древесно-полимерного композита очень просто монтируются на металлокаркас с помощью обычного мебельного винта с крашенной шляпкой. Применена профильная труба 40 на 40 он еще не обрезан, но хозяин его обрежет. Вот и весь монтаж. Ограждения по всей террасе тоже примерно одинаковые. Это кресты из профильной металлической трубы окрашенной. Сверху на ограждение смонтированы перила из древесно-полимерного композита с текстурой под дерево. Также на ограждениях установлены фонари. Сразу хочется отметить, что заказчик очень хорошо подошел к качеству работ, все стыки очень ровные, все очень аккуратно сделано. Пол на террасе и на площадках уложен из террасной доски. В одном месте применяется доска стороной гребенка, на террасе уложена доска уже со стороной с текстурой дерева. Здесь применяется доска интересная, корейской марки Вудвикс. Она не очень давно продается в России, но очень качественный продукт, интересный. Эта террасная доска интересна тем, что сделана по технологии Color Mix. Там два цвета смешаны в массе материала. Это дает внешний вид, очень сильно приближенный к натуральному дереву дорогих сортов. С одной стороны этой террасы расположена беседка с барной стойкой. Применяется... Уже не террасная, а заборная доска или доска общего назначения, универсальная доска ДПК. Не очень часто встречается такое решение в отделке. Очень интересный подход. Очень круто здесь сделан свес навеса, козырек и вообще вся крыша этой беседки сделаны из окрашенного с двух сторон профлиста. Отличное решение. Не нужно подшивать, сразу укладывается на такую окрашенную тем же цветом профильную трубу, и крыша готова. Поверхность барной стойки решение довольно частое. Это цельный подоконник ПВХ. Посмотрите, какой аккуратный элемент, стык двух перил. В случае с древесно-полимерным композитом. Он сохранится на долгое время, как он сделал ровненьким и красивым. Натуральное же дерево при использовании на открытом воздухе. Возможно, искривление и потеря вот этого эстетичного внешнего вида в мелочах. Нам повезло, и мы приехали в тот момент, когда не закончен совсем маленький кусочек террасы, и мы можем видеть изнутри, как все это происходит. Видно, что террасная доска уложена на лаги металлокаркаса и прикручена клеммерами напрямую к металлу саморезом по металлу. Вся терраса установлена на сваи, забетонированные в земле. Обычное бетонирование, применено заказчиком, 64 сваи, заняла работа порядка неделю. Зачастую заказчикам, кому важнее сроки, а не бюджет, можем рекомендовать также использовать композитный бетон Hills двухкомпонентный, который значительно сокращает время проведения работ, так как не нужно ждать, пока он затвердеет, Там он буквально за час твердеет, смешивается два компонента в лунку. Он вспенивается и застывает. Время работы может сильно сократиться, но цена значительно вырастет. То есть есть баланс время-день. Мы не упустили возможности показать это дело все изнутри. Как сделана проводка, как уложена доска, смонтирована розеточка. По периметру террасы установлена зеленая подсветка из светодиодной ленты и на перилах шарообразные светильники. Эта терраса находится в ботаническом саду в Белгороде.